Всем привет, на связи магазин Rock'n'Roll, и наверняка вы сейчас подумали, что у меня в руках находится ружье. Однако, спешу вас заверить, это далеко не ружье. Это пулемет возможностей, который способен предоставить своему будущему владельцу электроакустическая гитара компании Yamaha, модель SLG200S. Кстати, приставка S в названии модели означает, что данная гитара с металлическими струнами. Ну что, начнем обзор. Обычно в роликах, где происходит распаковка какой-либо гитары, ведущий просто достает ее из коробки или из чехла, как в моем случае, и сразу же происходят песни до пляски. В случае серии гитар Silent все происходит немного иначе. Сперва нужно собрать инструмент, причем в буквальном смысле этого слова. А уже потом можно будет приступать к песням до да Друзья мои, но и слова сборки в данный момент бояться не стоит. Все происходит максимально просто и удобно. Без покупки дополнительных саморезов и отвертки. В общем... Давайте я все покажу. Расстегнув чехол можно заметить два отделения. В первом лежит сама гитара, а во втором так называемое ухо. Вот именно это ухо нам и нужно закрепить на корпусе инструмента. Делается это так, ослабляем фиксирующие болты, они же кстати являются и креплением для ремня. Вставляем до упора штангами вперед наше ухо и затягиваем болты. Да-да, те самые, что мы ослабили в начале. Почти готово. Теперь нужно лишь настроить сам инструмент. Когда я начал готовиться к этому видео, я не знал с чего начать свой рассказ об этом этом удивительном инструменте yamaha slg 200 s далеко не новинка в гитаростроении однако дизайн компоненты электроники и подбор материалов для изготовления данного инструмента все это удостоено отдельных слов все это удостоено максимального внимания но ко всему перечисленному мы еще вернемся сперва бы я хотел раскрыть значение названия инструментов серии silent это буквально переводится как "тихое". Бесшумная гитара. И скорее всего самые внимательные из вас заметили, что в данной модели полностью отсутствует дека. Ее здесь нет. Но это не мешает SLG200 изучать практически натурально. Но при этом оставаться максимально тихой. Вот, послушайте сами. Без клеек сыграю вам один из аккорд. согласитесь? Звучит круто, но тихо. Что дает эта бесшумность? Давайте порассуждаем. На мой взгляд, это стирает все границы между репетициями днем и вечером, возможно даже ночью. Да, теперь вы никому не мешаете тем, что отрабатываете новую партию или сочиняете красивое соло никому не мешаете. Возможно, некий Аркадий и услышит ваше музицирование аж из последнего подъезда соседнего дома, но все же в большинстве случаев вы никому не мешаете, ведь Yamaha SLG200S звучит на 90 процентов тише, чем обыкновенная гитара. В всей красоте гитара SLG-200 начинает проявляться тогда, когда речь заходит про материалы изготовления. А здесь они на минуточку не самые стыдные. Гриф, как и тело инструмента, выполнены из красного дерева. Накладка на гриф и бридж сделаны из палисандра. Кстати, из палисандра сделаны также и уши инструмента, но с клиновыми вставками. Смотрится элегантно. Красиво. Дизайн Yamaha SLG200S включает в себя узнаваемые контуры традиционного корпуса, но с использованием современных возможностей. Все элементы подогнаны идеально и работают именно так, как того задумывали инженеры Yamaha. Гитара ложится в руку идеально за счет тонкого грифа. Он реально как на электрогитаре. Такой же тонкий. Доступ к верхним ладам не ограничивает вас в импровизации. Пилите солики сколько угодно. А легкий вес позволяет вам перевозить инструмент не только на дальние дистанции, но и заниматься музыкой часами. Часами. Часами на пролет. Как они это смогли сделать? Это самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим, когда демонстрируем данную гитару своим клиентам. Почему он мигает? Поверьте, возникает чувство чего-то неизведанного, когда эта гитара попадает к вам в руки. Потому что, глядя на нее, ты никак не ожидаешь того, на что в реальности способна эта малышка. Просто ломает представление о себе, а способна Yamaha SLG200S на многое. Давайте я все подробно расскажу. Первое, что нас встречает на блоке управления инструментом – кнопка включения-выключения гитары. Сразу же за ней экран хроматического тюнера, который умеет настраивать гитару по полутонам. Включается он так же, как и сам инструмент – отдельной кнопкой. Следом разместили ручку громкости выходного сигнала. Под ней красуется ручка, которая может миксовать между собой звук спизо-датчика и микрофона. Причем хочу заметить, что никакого микрофона в в данной гитаре нет это эмуляция того как звучит акустическая гитара которую подзвучили микрофоном да что ты мигаешь смотрите как это работает Дальше идут две ручки, которые отвечают за эквалайзер. Одна ручка – низкие частоты, другая – высокие частоты. Следом разместили ручку громкости канала AUX. Да, к этой гитаре через провод можно подключить ноутбук или смартфон и подыгрывать вашим любимым исполнителем. Последняя ручка – это, можно сказать, отдельный блок эффектов, который работает в трех режимах. Давайте их послушаем. Первый режим – небольшое эхо, которое слегка добавляет пространство к звуку инструмента. режим. То же самое эхо, но уже имеет более сильную пружину и хвост. Третий режим – эффект хорус или по-нашему двухголосие. В общем, имитирует звучание двух гитар одновременно. Многие сравнивают этот эффект со звуком 12-струнной гитары. Затем идет выход на наушники, да, с гитарой Yamaha SLG-200 можно играть в наушниках. Со спины гитары расположили гнездо для подключения, а с нижнего торца разместили всего два выхода. Первый для подключения провода AUX, второй для подключения внешнего блока питания и да, Yamaha SLG-200 работает от блока питания. Блин, забыл сказать, что гитара также работает от двух пальчиковых батареек типа 2А. Обожаю, когда ты покупаешь какую-нибудь вещь, а к ней в комплекте идет сразу стойка прибамбасов, что остается только радоваться покупке, и больше ни о чем не париться. Гитара Yamaha SLG-200S вызвала точно такие же эмоции. В комплекте идет фирменный утепленный чехол для перевозки инструмента. А также, давайте откроем кармашек, всякие интересные бумажули. Прикиньте, тут целая книжка в комплекте на всех языках, даже на русском. На русском есть книжка. Держим в руках. Дальше шоу у нас тут идет? Батарейки и ключик для грифа. Тоже сюда в руку. Дальше шоу у нас тут идет? Наушники. Я бы их, конечно, заменил, но то, что они идут в комплекте, уже, уже большой плюс. Тоже сюда в руку. Ну и, конечно же, конечно же, как же без этого? Ремешок. Ремешок для того, чтобы вы могли его сюда вот цеплять и таскать гитару вот так. Ну, можете, конечно, в руке носить как портфель, но лучше все-таки таскать как рюкзак, как будто у вас там реально ружье. Главное, чтобы полиция не остановила с этой гитарой. Наверняка у многих сейчас возник вопрос, а почему данная гитара без деки, сквозная, и зачем ее вообще разбирать? Зачем? Ну, смотрите, идея не только в том, что сайлент-гитара тихая, бесшумная, но и в том, что это полноценный тревел-инструмент. Именно поэтому данную гитару можно взять так вот, разобрать, для того, чтобы она занимала меньше места. Причем эту часть тоже можно снять, и у вас останется только вот эта вот... Штука без вот этих вот ушей. Именно поэтому она такая легкая, что я ее спокойно поднимаю, не напрягаясь вообще одной рукой. Для того, чтобы ее можно было с собой перевозить на дальние дистанции. Именно поэтому гитара без деки и с возможностью подключения наушников, чтобы вы могли играть как в дороге, так вы себя дома при этом никому не мешая. Этот инструмент идеально подойдет для тех, кто часто путешествует, выступает в различных городах, на различных площадках. Для тех, кому нужно заниматься музыкой в вечернее время или даже в ночное время. Ну и, конечно же, для тех, кто желает получить максимально прочный инструмент с большими возможностями. Именно всем этим критериям и отвечает Yamaha SLG-200S. Данная гитара в нашем магазине находится относительно недавно, точнее как, их было несколько, просто она осталась одна, последняя. И за это время, естественно, я успел сложить собственное мнение о данном инструменте. Лично мне идея и функциональность очень нравится. То, что на ней можно играть тихо, тебя никто не услышит, то, что ее можно брать с собой в дорогу, это все очень круто. То, что можно играть в наушниках, это вообще прям Взрыв мозга. Как на гитаре без дополнительных шнуров играть в наушниках? Это же... Что это вообще такое? Я не понимаю. Похоже, что эта фраза будет мемом. Гитара удобна, она реально круто ложится в руку. Такое ощущение, что я играю на электрогитаре. В принципе, я об этом уже сказал в видео. Порадовало наличие хроматического тюнера. Реально, гитару можно настроить как угодно, в любой строй. Он не привязан к стандартному гитарному строю. Нет, как хотите, так и настраивайте. Понравилось и то, что прямо в гитару встроено несколько эффектов. Единственное, что немножко удручает, это то, что их нельзя использовать два одновременно, как на FGTA, например, на трансакустике. Кстати, о ней мы делали ролик, вот тут можете найти в подсказках, посмотреть. Вот там можно два эффекта объединять в один. Здесь, к сожалению, такого нельзя. Выбираешь один эффект и его издаешь. Но в остальном мы получаем отличный инструмент за вполне вменяемую стоимость, который отвечает всем требованиям. Тихий звук, крепкий корпус, многофункциональность. Что еще нужно? Что еще нужно? Что ж, понравилась ли вам гитара? Напишите об этом обязательно в комментариях. Очень интересно почитать. Тем более, что на каждый комментарий мы отвечаем. Да. Я отвечаю, мы отвечаем. Не забывайте поделиться этим видео в своей любимой социальной сети, если оно вам понравилось или было хоть чуточку полезным. Надеюсь, что было. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылка на них где? В описании к этому видео. Ну и не забывайте подписаться на канал. Да, для нас это тоже огромная мотивация и огромная поддержка с вашей стороны. На связи был магазин Rock'n'Roll, меня звали Глеб. Увидимся в новых видео. Пока, мюзикмены. Пока.